Кто не в курсе, кто думает, что в России на территории России бывают только холода. Да? Вот в Нижнем Сочи снега, естественно, не бывает. На Красной Поляне этого снега завались. А вечером вот эта часть, она у нас очень сильно, очень красиво светится. Посмотрите, тут светоиллюминация просто фантастическая. Наверху там у них эксплуатируемая кровля с бассейном и рестораном на крыше. В общем, отель очень пользуется популярностью. И вот таким вот образом мы выходим к ЦУМу. ЦУМ у нас маленький. Это наш сочинский ЦУМ. Это не московский ЦУМ. Привет, огромный-огромнейший привет, дорогие друзья. Мы находимся в городе Сочи. Сегодня у меня выпуск будет о том, как мы в марте живем. В принципе, точно так же, по сути дела, мы жили в январе и даже в феврале. Были периодами у нас холода, но, как правило, днем всегда было тепло. И вот я сейчас гуляю в... Это у нас март на дворе. Если быть э, конкретнее, сегодня у нас 7 марта. Ну, честно признаюсь, я вот 7 марта гуляю в рубашечке. На самом деле я как бы и зимой гуляю в рубашечке, но я вот <ф> в марте тоже гуляю в рубашечке. Ну и в целом хочу показать вам, какой у нас климат. Тем, кто не в курсе, кто думает, что в России на территории России бывают только холода. Да? На территории России бывают места, а это, если быть конкретнее, город Сочи, где у нас в зимний период времени температура поднимается даже плюс 15, плюс 20. Ну и, как правило, практически не бывает снега. Особенно вот в Нижнем Сочи снега, естественно, не бывает. На Красной Поляне этого снега. Завались! Мы сейчас находимся, как это правильно место называется, честно, вот сколько живу, и как-то пару раз мне говорили, как это правильно место называется, но, в общем, это Практически центральная площадь, городская администрация. Это вот тут, тут у нас по правую руку. Здесь у нас облагораживается парк. С каждым годом он все лучше и лучше. Я на данный момент провел сделку по жилому комплексу «Курортный». И, думаю, немножечко снимаю вам атмосферу марта. Атмосферу города Сочи у людей, отдыхающих в марте месяце. Вот. Это у нас торговая галерея в этой части. Там у нас городская администрация, центральная площадь. Летом там у нас бьет фонтанчик из земли прям. И бегают детки, охлаждаются. Очень любят здесь мамочки проводить время с ми маленькими детишками. В первую очередь по причине того, что здесь множество всяких мероприятий, мотоциклы, электромобильчики для детишек. Ну и в общем... Множество всяких заведений, кафетериев, ресторанов. Здесь этого удовольствия просто, ну, до невозможности очень много. Вот он, Сочи 2023. В Новый год уже обновили. Здесь же стояла у нас центральная городская елка. Но ее сейчас убрали. Ну ладно, давайте-ка не поленюсь. Пройду туда немножечко подальше. Иду в сторону железнодорожного вокзала. Но долго идти не буду. Так, чисто покажу вам то, что у нас, в принципе, город Сочи, он круглогодично зеленый, В этом есть радость. Я радуюсь, например. Я уверен, как бы у вас, в вашем регионе, то есть полгода дождь там какой-то, да, то есть сырость, слякоть какая-то там, снег, полгода зелени. Но у нас как бы зелени намного больше, я думаю, вы в этом не сомневаетесь. И вот сейчас вот март месяц, смотрите, магнолии, пальмы, всякие еловые, или как это сказать там... Растения, в общем, вечно круглогодично зеленые, их намного больше. Плюс у нас зимой трава, она не исчезает, как вот в регионах. У нас зимой в городе Сочи, да, что такое город Сочи? Это порядка 140 километров, если быть точнее, по-моему, 145 километров протяженность города. Это все, включая там Лазаровский район и по самую Абхазию. То есть это все вдоль побережья, самый длинный, один из самых длинных городов России. Да и вообще мира, по-моему. И у нас получается, что вот на всем этом протяженности, да, на всей этой... В рамежутке километров города у нас получается, что вот трава, она у нас даже зимой, она у нас вот таким вот образом растет. Потому что снег ее не покрывает, травка, естественно, не исчезает. А вечером вот эта часть, она у нас очень сильно, очень красиво. Светится. Посмотрите, тут светоиллюминация просто фантастическая. С правой стороны это все старый фон. Его зашили к Олимпиаде, чтобы более-менее он не уродовал центральную часть города. Потому что это одна из самых главных достопримечательностей и прогулочных зон города. То бишь променад. С левой стороны бесконечные у нас торговые ряды. Любой ресторан на любой вкус цвет. Любые там, не знаю, сели-поели всякие. Столовые. И всякие магазинчики. Этого барахла у нас здесь предостаточно. Даже, даже есть там всякие у нас оружейные. Честно, с какими-то там курками животных. Пару раз я ходил туда, не помню, что-то хотел купить. Какое-то что-то мне надо было. Это было давно, правда, я уже не помню. Что я там хотел купить? Явно не ружья но мне здесь не нужно. И вот так вот, вот так вот гулять. Классное зачетное место, ведущее от моря до железнодорожного вокзала. Прогуляться за белую душу приятно. Также вот здесь это у нас комплекс отель апартаментов. Называется Mirror один. Вот в этом комплексе, прямо вот на этой красивейшей прогулочной зоне, можно купить апартаменты. Или же просто купить номер. И либо жить самому. Вот видите, там вот шторки. Нижний этаж – это коммерция. А верхние четыре этажа – это у нас апартаменты. Или же отель под управлением непосредственно, ну, назовем это ательера. В общем, вы покупаете и покупаете. Хотите, сдаете в управление это удовольствие. Хотите, вы это дело просто сами живете. Ну, если хотите, даже сами сдаете. То есть, вообще никаких проблем на самом деле. Ну, и вот такие вот дела. Видите, наверху там у них эксплуатируемая кровля с бассейном и рестораном на крыше. В общем, отель очень пользуется популярностью. Доходность даже самого маленького номера – это порядка 200 тысяч рублей в месяц. Отель только раскачивается. То есть, он только, только начинает набирать обороты. Это что касается. Вот здесь вот, если справа, кому интересно, по чем недвижимость, то вот здесь меньше 400 тысяч рублей за квадратный метр вы не найдете. Именно вот в этих вот старом фонде закрытыми старыми обгорелыми какими-то там серыми панелями. В общем, из-за того, что это центр, сами понимаете, и то, есть я хочу вам сказать, если по 400 найдете за квадратный метр, то это дешево. Вообще там 500-600 тысяч рублей за квадрат вот в этом старом фонде напротив, который у нас как бы расположен в основном только в центральных частях города по причине того, что все-таки основные центральные части города были застроены еще во времена Советского Союза. А здесь слева была Советская торговая галерея. Ныне ее просто у нас взяли, обшили видеть элементами вентилируемого фасада и сделали апартаменты. Ну и надстроили еще пару-двойку этажей. Очень просто у нас же. Во времена мэра Пахомова был у нас такой самый криминальный мэр в России, я бы сказал, который продал с потрохами весь Сочи. Он тут творил такое, ребят, это жесть вообще. У него посадили всех, всех замов. И вот те замы, которые умудрялись приходить вместо Пахомова, ну, там, это, заместители Пахомова. Там второй, третий, да, после того, как сажают. Там по, по четвертому кругу всех посадили. То есть, можете себе представить, то есть, замов, которые работали с Пахомовым, посадили всех. А Пахомов, он дартаньян. Он боролся с коррупцией. Он ни при чем. Ушел на повышение в Роснефть. Ну, вот такие вот дела, дорогие друзья. Такие личности у нас. Покруче Чубайса. Чубайс сбежал, а это... Удивительное. Создание до сих пор работает в Роснефти. Ушел на повышение. Вот такие дела. Вот такая вот прекрасная прогулочная зона. Вечером она вообще ворожительно красивейшая. Здесь есть вот велодорожки, они подсвечиваются. Видите, вело. Самокатик, вело. И вот бесконечно кафе, рестораны. И вот таким вот образом мы выходим к ЦУМу. ЦУМ у нас маленький. Это наш сочинский ЦУМ, это не московский ЦУМ. И вот он у нас справа от Сум, и вот там уже виден ЖД вокзал. А сейчас покажу непосредственно выставку, вывеску, не выставку, а вывеску, как обозначается наш отель «Мир-1». Если хотите здесь купить, дорогие друзья, у меня здесь есть супер жирные предложения. Будете ли жить, или сдавать. В общем, я к вашим услугам, дорогие мои. Жду вашего звонка. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по супер жирным предложениям, по мега крутым вариантам для жизни или для сдачи в городе Сочи. Увидимся, дорогие мои друзья. Пошел я вовнутрь нашего мира. Кому интересно, набирайте, не стесняйтесь.